А в нашем музыкальном номере мы решили показать самые известные произведения любви Ромео и Джульетта 16 век, Венеция Расскажем историю о вечной любви С ней каждый из вас знаком Ромео Дарят вас! Минуты длятся, как часы! Ой, наверное, вы устали! Собия! Ч? Принеси нам чай! Деряются нормально? Да! Точно? Да! Джульетта. Так Весьма? иди сюда! Почему Джульетту играю не я? Лена, там музыкальный номер, а ты петь не умеешь тебя штаны бабские? Это твои. Так за что иди ты? вдалеке отправился в путь, Джульетта осталась одна. Влюбленных еще испытания ждут. Такая у них судьба. А, типа ничего не было, играем дальше. Вот. Эти узы никогда не разорвутся. Так вот, откуда эти статусы, бесючие берутся. Мне нравятся его манеры, речь по Он деньги до сих пор берет у мамки. София, не замечала ты, как он за он говорит? Конечно, всему милой певец его любимый, скриптонит. Как дальше быть, не знаю я. Ромео знает, фантазия от Бога поощрён. Что? Он на визитке подарил мне микрофон. Тибальд, твоя сестра, срамая укрется. Чу? Джульетта, выходи! Влюбленным дышат спину враги, Но их любовь крепка. Чтобы ее сохранить навсегда, Им нужно пуститься в бега. Загнай в угол нас. Нам некуда бежать. Ромео, с тобой разлуки пережить я не сумею. И что же делать нам? Я знаю. София! Да, да Принеси нам яду. София, яду. А, мне посажилось яду. Юлиана, почему ты постоянно все всё а? Юлиана. я с тобой разговариваю. Юлиана! Ладно. Мне кажется, нам надо с тобой серьезно поговорить. Да ладно. С тобой тяжело бывает порой истеричка. Поешь ты, конечно, отвратительно. Ты тоже? Ребята, хватит! <звучит> Дорогие друзья, помните, любовь живет.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 ноль Звонок бесплатный.